На современных акустических пианино используются три педали. Правая педаль продлевает звучание всех нот, взятых за то время, пока педаль нажата. Струны будут свободно резонировать, пока вы не отпустите педаль. Как только вы педаль отпустили, все ноты прекращают свое звучание. Средняя педаль опускает полоску фетра между молоточками и струнами. Таким образом, она сильно приглушает звук. Средняя педаль имеет фиксацию в нижнем положении, что позволяет ее использовать длительно на все время занятий. С ее помощью можно меньше раздражать окружающих, если им не очень нравится ваша игра. Очень полезная штука для начинающих пианистов. Левая педаль также немножко приглушает звучание. Однако это скорее некий музыкальный эффект. Фокус со звуком, нежели собственно приглушение. Левая педаль берется кратковременно в процессе игры и фиксации не имеет. У современных роялей левая и правая педаль выполняют те же функции, что мы описали для пианино. А вот средняя педаль рояля работает иначе. Она продлевает только те ноты, которые были взяты на момент нажатия педали. То есть, сперва берем ноты, которые хотим продлить, затем нажимаем педаль, и на фоне тянущихся нот играем что хотим, свободно используя все 10 пальцев. Корпусные цифровые пианино тоже обладают тремя педалями. Функционально они соответствуют именно педалям акустического рояля, а не пианино. Переносные цифровые пианино всегда имеют возможность работать с педалью, которая продлевает звук. Она соответствует правой педали пианино. Также многие переносные цифровые пианино имеют возможность подключения блока из трех педалей. Иногда этот блок крепится к стойке, иногда выглядит как отдельный модуль. Информацию о возможности подключения педального блока вы всегда найдете в описании инструмента на нашем сайте. Как правило, для пианистов-любителей и для начального обучения подойдет пианино с одной педалью. Потребуется ли тройной педальный блок в процессе обучения ребенка в музыкальной школе? Уточните у вашего преподавателя.